Посейдон и Нетуна, три звезды в Италии. Всем привет, с вами Лена Цыганоки. Начинаю сразу же с пляжа. У отеля получается два корпуса. Сейчас в них покажу. Отдельно Посейдон, отдельно Нетуна. Вот мы сейчас находимся в корпусе Нетуна. Он меньше, при этом находится на самом берегу моря. вот, А Посейдон буквально через дорогу. Можно по желанию указывать, но... Скажем, уже смотрят по заселению могут поселить и туда и туда есть преимущество у обеих скажем корпусов пойдемте их смотреть отдыхающие пришли сюда с пляжа пляжа это такая скажем детская зона и дальше широкий широкий пляж Смотреть пляж, хочу дойти до самого-самого, скажем так, входа в море. Здесь идеальный песочек, мягенький. Все купаются. где у нас завтраки проходят, класс. То есть вот сразу же вид на море, можно на открытой части позавтракать. Красота. Отель семейный. Очень хвалят здесь питание. Сама хозяйка всегда здесь присутствует. Вот, и довольно-таки, скажем, хорошие рестораны с красивым видом. получается. Одна большая кровать. Да. Здесь есть еще Акрана тоже вот этот да? э, диванчик, который раскладывается как двухъярусный. А скажите, и наш номер здесь выходит? с видом на море. У вас... Если вы берете на целый месяц, то дешевле. Если вы берете, хозяйка, вот такая, скажу, настоящая итальянка, бегает она, хозяйка отеля наливает нам шампанское. Выхожу с Нетуна и сразу же та да там -да корпус Посидон. То есть это очень близко. Там получается у нас будут обеды и ужины, сам корпус немножко больше и некоторым даже нравится то, что он, скажем, в таком более уединенном формате, то есть не на самом берегу моря. Спасибо. за цветами, но очень хвалит, что здесь такой, скажем, домашний, домашний уход. Такой бар. В этом этаже четыре да. да. полноценных да. кровати. Санузел. Есть номера с балконом, есть без балкона. Но этот без балкона. У нас видом на море. Пляжные сумки. Можно душ. Есть, скажем, все необходимое. Пьян. Yeah? <laughs> yeah. <laughs> вот, да. Номера, которые размещают 2 плюс 2, то есть одна большая кровать и диван вот этот разложили на два яруса. Вот, то есть, есть такое решение, то есть номера не помещаются больше, но если три человека, то диван складывается. Sí. Ранее обед и ужин проходит в Посейдоне, большой ресторан. В отеле есть русскоговорящий персонал Марина, так что если будут вопросы, обращайтесь к ней. Но, скажем, очень душевно здесь действительно чувствуется домашний формат, расположен в уютном месте, то есть нет какой-то суеты до центра города 3,5 километра. При желании здесь есть вот остановка 350 метров, сама набережная начинается вот позади меня, буквально через квартал. Вся движуха будет вот ближе к центру, а здесь, скажем, больше релакс, отдых. Ну вот можно на велосипедах покататься, здесь это очень популярно и комфортно можно отдохнуть. Рядышком есть еще супермаркет, если захотите что-то купить. Если вам был полезен обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, какие остались еще вопросы, все для вас уточню. Ну и подписывайтесь для того, чтобы смотреть новые видео о Италии и не только. Чао-чао, пока!